Приветствую всех подписчиков и гостей моего канала С вами Лена Смирнова. Я как всегда продолжаю делиться с вами информацией. Сегодняшнее видео по майнеру Трон Майнер. Писала видео. По нему. Бонус дается нам при регистрации 10 криптомонет Рикс. Они сразу идут в работу. И минимальный депозит здесь от 50 монет. Ну а вывод от 20. Я его хочу проверить на вывод. Ну, как бы сделать вывод. На балансе у меня 43,91. Вот тут майнер идет. Я собираю. Собрала монетки. Сейчас обновится страничка. И будем выводить баланс. Так. Что нужно, значит. Давайте переведем. Дело все в режиме онлайн. Так, платежи, баланс. Угу. Здесь пин-код, он высвечивается. Я поставлю на паузу, введу пин-код и кликну «Продолжить». На балансе у меня 44 монеты. Не высвечивается. Будем так делать в режиме онлайн. Потому когда я сохраняла, циферки они высвечивались потому я и подумала что будут высвечиваться минимальная сумма выплаты 20 монет выплаты доступны каждые 12 часов продолжить так значит выплатить так сумма у меня 44 монеты сюда нужно ввести Здесь можно реинвестировать. Я буду выводить. 44 поставлю. Ровно тогда. Отзывать. Поставим на оригинал, наверное. Секундочку. Так, вывод. Так, что у нас здесь написали? Плачест. Ой, платеж 4174 был отправлен. Так, ссылка для просмотра информации. Так, кликаем. Трончейн. Транзакция успех. Смотрите даже, какая фигня есть. Идем на кошелек Ну и где мои монеты? Ага, вот она. 41.74 Прибыла. Замечательно, шикарно платит. Сейчас я вернусь. Ну и баланс, естественно, мой по нулям. Ну что, платье продолжаю работать. Надеюсь, даст всем заработать. Всех благодарю за просмотр. До новых встреч!